Друзья, всем привет! За окном у меня солнечное утро, мы начинаем нашу торговлю. Сегодня мы поторгуем онлайн на Intrade баре, а... и мы рассмотрим с вами тему перекрытий. Поскольку я сейчас буду много тестировать, много пробовать что-то новое, много изучать, то мне придется много перекрываться и нужно эту тему сейчас рассмотреть. Итак, смотрим экономический календарь, я его уже посмотрел, новостей особо нет, Но сильного новостного фона нет, поэтому отличное шикарное время для торговли. Давайте начинать, давайте искать ситуации Буду я использовать начальную сумму сделки 100 рублей И буду использовать два перекрытия Только два Вот мои правила на сегодняшнюю торговлю Рассматриваю все валютные пары и ищу ситуации а, Новый дизайн на Intrade баре долго грузится Поэтому я люблю старый Не очень это удобно, когда долго грузится график Буду я просматривать все валютные пары сначала на минутном тайфрейме Потом, когда найду ситуацию на минутном тайфрейме, посмотрю ее уже на часовом Смотрите, валютная пара евро-доллар Здесь достаточно хорошая ситуация Но заходить здесь нужно небольшое время экспирации Сейчас мы зайдем с вами на понижение, поскольку здесь находится сильная область, такая скопление Если вы видите такой большой коридор, то это значит, что этот коридор является сильным уровнем для цены Цена в любом случае от него будет корректироваться. Давайте зайдем вниз на 3 минутки. Готовим сразу перекрытие. Перекрытие я уже сразу знаю, где будет, где я буду прикрываться. Смотрите, зашел я вот от этого уровня. И вот у нас уровень для перекрытия. То есть вот в этом диапазоне в коридоре ходила наша цена. Далее, а... Произошло пробитие вниз, пробитие уровня поддержки Потом цена вернулась Здесь мы ловим с вами первую реакцию Если цена пойдет дальше на повышение Мы с вами словим откат уже от следующей области сопротивления То есть я заранее знаю, где я буду перекрываться В случае чего а Я выбираю здесь небольшое время экспирации Поскольку я посмотрел на большой таймфрейм Вот часовой И увидел, что тренд И общий потенциал цены направлены на повышение то есть на большое время экспирации здесь заходить нельзя, мы заходим против тренда. Ловим с вами только небольшую реакцию на отскок от уровня. Готовимся перекрываться, цена стреляет вверх, ждем нашего уровня сопротивления. Видим, что цена уже начинает затухать на уровне. Еще немножко подождем. Снапка не дошла до планируемого уровня. Немножко отскочила. Образовалась большая тень. Смотрим, что будет происходить дальше. Тени сверху мне уже говорят о понижении. Сейчас, скорее всего, будет импульс вниз. Остается одна минута до конца нашей первой сделочки. Происходит сильный импульс. Давайте с вами ждать. Здесь перекрытие пока что даже не потребовалось. Напоминаю, что я сразу обозначил область для перекрытия. И строго от нее решил заходить. То есть, даже если она рядышком подошла, я не стал заходить. Я стал ждать ровно той области, которую я отметил. Это очень важно. Не заходите просто, когда вы видите импульс. Вам нужны четкие точки входа. Перекрытие используется только для того, чтобы подобрать более лучшую точку входа и более хорошо зайти в рынок. Поскольку в бинарных опционах есть фактор времени экспирации. У вас может произойти небольшая коррекция, и сделка первая взлет минус. Тогда у вас висит перекрытие. Надеюсь, это понятно. Остается у нас 10 секунд. Давайте сразу перейдем на первоначальную сумму сделки в 100 рублей. Все, сделочка у нас заходит в плюс. Давайте я еще раз повторю мой анализ. То есть здесь, в принципе, большие тайфреймы я использовал только для подбора времени экспирации. Поскольку тренд и общий потенциал цены направлены на повышение, то я взял меньшее время экспирации, буквально 3 минутки. Теперь, здесь наша цена ходила вот в таком вот диапазоне, на уровне сопротивления, туда-сюда, от уровня к уровню. О чем это говорит? О том, что это сильная область скопления, это такая отдельная область, от которой цена будет хорошо реагировать. А где она будет реагировать? Во-первых, произошло пробитие вниз. Потом цена вернулась, и вот здесь вот я решил словить первую реакцию, то есть примерно вот в этой области. Ну естественно я дождался затухания цены, то есть вот при таком сильном импульсе я заходить не стал. Я дождался затухания уже вот в этой локальной области. Далее я обозначил свою зону для перекрытия, то есть вот здесь вот. Здесь уже находится более сильный уровень, и в любом случае если цена резко импульсом пойдет вверх, то... Реакция очень даже возможна от этого уровня Как видим, цена у нас идет дальше на понижение Давайте искать следующую ситуацию Также, ребят, обратите внимание, какие суммы я использую У меня сейчас депозит 12 тысяч рублей Я использую первоначальную сумму сделки в 100 рублей Потом я перекрываюсь в 300 рублей и в 900 рублей. Это получается 10% от моего депозита. И если я теряю эту сумму, то я просто заканчиваю торговать, поскольку это мой лимит на сегодня. То есть общая сумма всех перекрытий не должна превышать 10% от депозита. Если вы используете для перекрытия весь депозит, то вы сольете. Я вам в этом клянусь. Итак, ищем ситуации. Хотел зайти на британском футе к швейцарскому франку. Импульс ловить, но импульс уже произошел при пробитии. Смотрим дальше. Смотрите, валютная пара австралийский доллар, канадский доллар. образует у нас восходящий треугольник. Смотрим большие таймфреймы. Потенциал здесь на понижение. Смотрите, здесь есть хорошие области для перекрытия. Давайте зайдем, во-первых, на пробитие вниз на 5 минут по общему потенциалу движения цены. Смотрите, вот у нас общий тренд идет. Здесь образовался восходящий треугольник. На пробитие вниз И зашел я на пробитие вниз а Зона для перекрытий Первая зона для перекрытий у нас находится там, где цена сейчас практически находится Вот у нас уровень сопротивления, первая зона для перекрытий Ждем этой области и заходим на понижение Происходит импульс, также захожу на 5 минут И готовлю сразу же следующее перекрытие Перекрывать строго по тренду. Следующая зона для перекрытия у нас находится вот здесь вот, вот на этом уровне. Если цена стрельнет и до него, то мы с вами там же перекроемся. Достаточно сильный импульс произошел, мы теперь ждем затухания. И ждем наши следующие области для перекрытия. Зашел я уже на большее время экспирации по тренду. Здесь у нас, конечно, возможна смена тренда, но тем не менее реакцию мы должны словить в любом случае. Если цена дойдет вот до сюда примерно, то вот здесь вот будет уже 100% плюс. В этом я уверен Все строго по правилам, строго по решениям, которые я изначально принял до захода в сделку То есть я ничего не выдумываю Перекрытие используйте максимально осторожно и максимально аккуратно Кстати, ребят, здесь мы также наблюдаем скопление Скопление, как мы, как мы помним, является сильным зеркальным уровнем Давай еще один небольшой импульс вверх Я зайду уже, прикроясь в более хорошие точки входа У нас уже происходит затухание, сейчас она должна стрельнуть вниз. В принципе, она уже находится на области, которую я отметил. Ждем буквально еще чуть-чуть. Все цена дальше все цена дальше вверх идти не хочет. Захожу вниз, перекрываюсь последней ступенью на понижение от той области, которую я отметил изначально. Еще раз повторяю области для перекрытий. Здесь у нас восходящий треугольник, от которого мы зашли на пробитие вниз. Следующая область для перекрытия была вот здесь вот. Я зашел, еще одна область для перекрытия есть вот здесь вот. Поскольку здесь находится сильное скопление и сильный уровень сопротивления. Итак, вот у нас происходит реакция от уровня. Как мы помним, я изначально сказал, что если цена дойдет до сюда, то это будет 100% плюс. Ждем конца сделочки, остается 30 секунд. Вот сильный-сильный импульс происходит. А почему так произошло? Смотрите. Давайте дождемся конца сделочки, я объясню. Вот мы с вами прекрасно отработали наше перекрытие. Сделочка у нас заходит в плюс. Смотрите, почему здесь произошел импульс? И почему я был так уверен, что здесь будет плюс? А вот наш уровень сопротивления. Отсюда произошел сильный-сильный импульс вниз. Потом цена... Так неуверенно пошла на повышение При вот этой вот формации, когда цена доходит до того момента, где произошел у нас импульс То есть вот здесь вот происходит а, импульс примерно до половины Вот до сюда В принципе он у нас уже произошел Это такая формация в виде буквы N То есть вот она Импульс, потом а, неуверенное движение на повышение, потом еще один импульс вот так вот. То есть я использую перекрытие только если я полностью уверен в заходе. Только если я заранее определил, где я буду перекрываться в случае чего. Если вдруг цена вообще идет не по плану, происходят какие-то неадекватные движения, то я не стану перекрываться. Я просто оставлю сделку или сделку с перекрытием и просто уйду с этой валютной пары дальше. Если я использую перекрытие, то лимит на убыток это 10% в любом случае. Если, допустим, у меня первая сделка заходит минус, и перекрытие заходит минус, следующее, потом я увидел неадекватные движения, и третье перекрытие я не стал делать, то в следующий раз я оставляю только одно перекрытие на случай чего. То есть третье я уже не использую. Ну, надеюсь, это понятно. Все, друзья, вот такая вот торговая сессия. Очень хорошо получилось поймать эти перекрытия, поскольку я специально хотел поймать перекрытие, чтобы э, сделки не сразу заходили, чтобы вам это объяснить. Я это, конечно, не специально сделал, но я хотел это сделать. Итак, всем огромное спасибо за просмотр, обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным, подпишитесь на канал, кто не подписан, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Также оставьте комментарии, ваше мнение, вашу реакцию, ваши мысли и так далее, этим вы меня очень поддержите. Также подписывайтесь на меня в инстаграм, вконтакте и в сообщество вконтакте, все ссылочки будут в описании. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита и всем пока.